Народ, привет! С вами Велсаком. Смотрите, какая красота вокруг меня. Вот это Leitz Phone 1, производство Sharp. И вот здесь вот крышечка лейка, она не просто так. Я ее снимаю, а там дюймовая матрица. И кружочек лейка есть, все как положено, и крышечка приятная. Все бы хорошо, только это малотиражный телефон с экраном типа 240 Гц. Но мало того, что это обман, так он еще и сломался. Нахрен. Поэтому этот артефакт за... Не соврать, 100 тысяч рублей, это просто теперь памятник... Но он здесь нужен для того, чтобы мы с вами понимали, дюймовая матрица в мобилах это вообще не в новинку. Вот это моя лейка Q2, которая тоже стоила овер до хрена. По сути, это мыльница. Ныне формат скорее мертвый. Кому нахрен нужна дорогущая тяжеленная мыльница, когда можно взять простой, приятный телефон. Компания Xiaomi, которая всегда славилась очень хорошим железом за адекватные деньги, несколько лет назад взяла вектор, так сказать, на развитие своего фотонаправления, потому что всегда за камерой немножко их ругали. Но не было куда приткнуться, понимаешь? Потому что Лейка, вот эти ребята, работали с кем правильно? С Huawei. А сейчас, когда Huawei немножко не на коне, именно в мобильном подразделении по производству смартфонов, это вакантное место освободилось, и вот эти два корабля сблизились. И сегодня Xiaomi и Лейка это прямо братья на век, ну, надеюсь, на пару-тройку лет их точно хватит. Ну и, собственно, сегодня мы с вами смотрим на... Xiaomi 12s Ultra Самый лютый, самый новый, самый крутой смартфон Xiaomi С дюймовой матрицей Sony Зашлите мне эту красоту Вот так выглядит И, как вы понимаете, здесь главное что? Фото возможности Заварить что-нибудь вкусненького, поесть, попить Поехали Стоит отметить, что на коробке, кроме всего, указано Hi-Res Audio, Harman Kardon Sound, Dolby Vision, опять же написано лейка, видишь, с красным кружочком, все как мы любим. И вот за этот хвостик аккуратно тянешь. Происходит надрыв без ножек, без всевозможных страданий. Коробка, кстати, огромная, черная. А когда мы видим черную коробку, мы сразу говорим, это премиум, ребята. Это не какие-то вот эти белокоробочные айфоны обычные. А у кого еще черные коробки? Правильно, у Pro-версии. Поэтому все как надо схвачено. И вот она так премиально выезжает. Прям смотри, опа. И мы с вами говорим, ребята, это будущее. Сенсор, кстати, от Sony. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем такие смартфоны будут появляться как не в себя в больших количествах. Ну и, конечно, дизайнер долго не думал. Он такой, хм. Хм.. Давай сделаем огромный круг, чтобы было похоже, как у настоящей камеры, подумал дизайнер и сделал ровно так. На самом деле выглядит сочно, действительно необычно. При этом, как вы понимаете, здесь несколько камер, потому что одной сегодня никого не удивишь. Да, основная с дюймовой матрицей Ух! самое забавное здесь даже другое. Давайте, вот пока я не открыл. Смотрите, видите, по центру камера, да, вы думаете, вот тут дюймы стоит. Нет. Вроде как дюймовая камера, она находится сбоку, а по центру это ультраширик, а также внизу мы видим перископный пятикратный телевичок. Обман! Кругом обман. Более того, канал Jerry Everything уже открыл этот телефон, там его поцарапал, подтыркал, померил матрицу. Говорит, там дюйма-то нет! Но Джерри-то не знал, что дюйм здесь имеется в виду какой, правильно? Ведиконовский, который ни хрена не дюйм. Но это, знаете, как бывают мили обычные, бывают морские. Везде обман, короче. Ведиконовский дюйм ни хрена не дюйм. Он вообще три четверти обычного. Представляешь? То есть вот есть дюйм, а есть вот это вот тоже дюйм, но не дюйм. Ни хрена не понятно. На самом деле, смотрите, откладываем его в сторону. Быстренько смотрим, что еще в коробке. У нас 67-ваттная зарядка. Понятное дело, что это китайский смартфон прямо оттуда. Поэтому она вот с такой вилкой в комплекте, что приятно. Конечно же, зарядочка USB-C на USB-C. И вот в этом достаточно масштабном конверте нас ждет не менее китайская инструкция и чехольчик. Давай его прозрачность и желтизну проверим. Значит, прозрачность достаточная, желтизна умеренная, а значит это не самый позорный из возможных. Но все-таки ультрапродукту надо класть соответствующий чехол. God. Это же та самая супер-пупер-редкая серая версия, или как ее там назвать? Не черная, а вот эта с золотым отливом. Вау! Wow. И она нас, как вы видите, прямо отсылает в мир лейка. потому что кроме гигантского вот этого блока камеры, здесь еще кожаная задняя поверхность, как у старых камер Leica. Либо даже у новых камер Leica здесь, видите, тоже текстура, и в этом, собственно, весь кайф. И вот теперь я включаю этот смартфон и прощаюсь с вами на несколько дней, чтобы вернуться с опытом эксплуатации, а главное, примерами фотографий. Мне тут подсказывают, что это темно-зеленый цвет, Вот это темно-зеленый цвет, а это что? А это просто тоже зеленый цвет. Но он, но он, такой типа болотно-странный. Ну ладно, согласен, это тоже зеленый. Но прямо сейчас видно, насколько этот смартфон доминирует над iPhone 13 Pro Max на секундочку. Он и больше. У него и блок камер такой, ух, и весь он из себя такой лютый. Но, кстати. В силу традиции он еще и стоит. Охренеть! Дайте пару дней, и я к вам вернусь. Ну что ж, народ, с прошлого кадра прошла неделя. За это время мы тут все в круг походили с этим смартфоном. Я попользовался Илья Кичаев, автор сайта. Он еще и пофотографировал красиво. И сейчас поделится своими мыслями о главной фишке 12S Ultra. Я же скажу, что после того, как ты активируешь этот смартфон, а, как вы понимаете, это пока китайская версия, и здесь только английский язык в системе, нужно ждать либо неофициальный апдейт, либо искать глобал-версию, ты немножко страдаешь, но совсем чуть-чуть, потому что Google сервисы полностью работают. Более того, в фирменном магазине вы можете скачать Google Play и оттуда уже скачать все, что хотите, но делать это не очень нужно, потому что у нас сейчас в России есть свой магазин, созданный при поддержке Минцифра, называется RuStore, который ты качаешь с сайта, залетаешь, апк-шечку ставишь, и после этого тебе доступны все замечательные приложения, которые ты хочешь иметь у нас для удобного использования смартфона. Тут тебе и госуслуги, и навигатор, и всевозможные банки, и те, которые недоступны в Google Play. И меня тут спросили, типа, а зачем качать из Рустора приложение банка? Да все очень просто. Конечно, вы можете скачать это все на сайте, но Рустор позволит вам получать обновление в одно нажатие, а главное, это еще и безопасность и удобный каталог в целом. То есть, на самом деле, вопрос с Рустором стоит очень просто. Вы ставите этот магазин и все основные приложения качаете оттуда. Вот так просто. Например, конечно же, лично для меня старые забытые эмоции. Качаешь из Рустора Pay добавляешь карточку и платишь через NFC. Благо, здесь это все работает. NFC в китайской версии тоже есть. Ну и на самом деле действительно круто, что все это развивается достаточно активно. В Рустор кроме, понятное дело, стандартных приложений есть еще и игры и всевозможные развлечения. И несмотря на то, что сейчас пиратство начинает поднимать свою голову, ребята, которые занимаются подобным контентом, обращались в Rustor говорили, а давайте мы добавим и нашего покажечку, А им ответили, что размещаются только приложения, которые, соответственно, российскому законодательству, за что респект. То есть магазин без всевозможного мусора, без э, скам приложений, без э, всего того, что будет вас отвлекать и мешать, проверенное, защищенное обновляется в одном месте. В этом смысле Рустор это то, что вам нужно. Даже если вы уже пользуетесь смартфоном, не какой-то новый, да, вот, текущий, я вам советую Рустор поставить, потому что там вы действительно сможете найти те приложения, которые недоступны в других магазинах, и сделать это можно быстро, ловко и приятно. Так что ссылку для вас оставляю в описании. Заходите, качайте Рустор, пускай будет, на всякий случай, скачайте то, что вам пригодится в будущем. Собственно, после того, как я скачал Рустор и все полезные приложения, я заботился вопросом цены. Сколько сейчас этот смартфон будет стоить вам, если вы захотите его приобрести? Ситуация тяжелейшая. В Китае это 6-7 тысяч юаней. На Алиэкспрессе почему-то все очень дорого, с безумной доставкой. Все это получается в районе 85-90 тысяч рублей за базовую версию. Это 8-256, и это не то, что Хочется брать. Все-таки это атомный флагман, поэтому хочется как минимум 12 гигов оперативы, и чтобы было как положено. Дальше вы идете на Авито, и там тоже ситуация не лучшим образом разворачивается, потому что ценники 75 тысяч плюс, и надо ждать также 2-3 недели. И вот для меня стало откровением, что я залетел условно на Озон, и там этот смартфон лежит за 60-65 тысяч рублей, доставка также из-за рубежа, но сам факт. Если вы закажете на Озоне за 60 и вам все привезут, то это будет прям победа. Дело в том, что за 60 этот смартфон еще ну окей больше я бы за него не платил ни в коем случае при том что конечно же по ТТХ что называется здесь все очень очень круто адский горячий процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 который тротлить начинает практически мгновенно но ну, это нормальная ситуация для процессоров Snapdragon сейчас что ты хочешь да тут есть испарительная камера да говорили что просто неистово переработали охлаждение по факту это очень горячий смартфон и он греется просто от всего. Вы снимаете, он нагревается, вы играете, он очень нагревается, вы сидите в интернете, он тоже не холодный. И это нужно принять во внимание. Более того, поскольку он дико греется, здесь не самая выдающаяся батарея. 4860 мАч, при том, что это гигантский смартфон, 225 грамм веса, экран 673, могли батареечку и побольше на мой вкус засунуть, как будто бы, но здесь и так железо достаточно разного другого. Так вот, получается что? Все очень просто. Батарейка жрется как не в себя. Но ну, вот я не знаю, как с чем это связано. Возможно, выйдут какие-то апдейты. Но сейчас он разряжается к обеду. Внимание! К обеду! вполне бодро. Ну, конечно, ты им пользуешься, но ты пользуешься и другими смартфонами. Что-то iPhone и прочие не разряжаются к обеду. В комплекте идет достаточно быстрая зарядка на 67 Вт, но он поддерживает 120. И почему не положили к смартфону с приставкой Ultra самую лютую зарядку, а, по-моему, у них есть еще и больше. Вот это вопрос риторический, на мой взгляд. Уж если угорать в полный рост, то кладите 120, чтобы было как положено. И вот ты сидишь с этим смартфоном и такой, ну, дизайн самобытный, вот это огромное все-таки камера, привлекает внимание, в нашем случае зеленый цвет тоже вполне себе, мне правда очень не нравится золотая окантовка, просто портит весь кайф от использования, если бы она была серебряной или серой, было бы намного симпатичнее, вот в цвет этой рамки бы сделали, и просто му, молодцы, но на мой взгляд, все сильно портит этот кран, его форма, водопад. Это просто оторвать руки тому дебилу, который до сих пор считает, что это премиально красиво и круто. Это может быть и так, но это очень неудобно. Потому что, во-первых, 673, да, но изображение по краям смазывается и, по сути, жрет тебе полезную площадь. Более того, конечно же, по, опять же, характеристикам это очень крутой экран. Это LPTO-2, HDR-10, Dolby Vision, все что нужно, Амалет в полный рост, ну то есть яркий сочный приз приятный, да. Ну, какого черта? Ну, как ну, когда вы перестанете делать эти несчастные водопады? но ну, это же просто, ну, уже не, не солидно, уже, мне кажется, даже Samsung немножко стесняется. Чуть-чуть пока, но уже стесняется, потому что уже есть тизеры обновленной серии Galaxy Z Flip и Fold, и они квадратные, как iPhone пару лет назад. Ну, то есть, уже пора прийти к этому дизайну. Ребята, Xiaomi, пожалуйста, сделайте вот, чтобы было в следующий раз квадратно, без вот этой фигни, с плоским, приятным экраном. И вы скажете, вот ты сидишь, что-то тут... А на самом деле все это не имеет никакого значения, потому что у нас с вами, напоминаю, дюймовый сенсор Sony IMX989, и это охренительно, вот охренительно, я не знаю, фотографирует, просто поп, просто можно сколько угодно здесь слюной капать, говорить, что дизайн нравится, экран не такой, что-то греется, работает. И он фоткает просто охренительно. Я уж не знаю, насколько здесь большая заслуга инженера Флейка. Хотя, да, тут линза специальным покрытием, асферическая, чтобы не бликовала, чтобы все было ловко. Это да. Еще раз напомню, что дюймовая камера, она не посередине, как этого хотелось бы, а чуть в стороне. Вот она. И вы знаете, ну да, это не честный дюйм, в смысле это не вот такая вот е... Но это нормальное оптическое размытие за счет еще раз большого гриппа. И фотографии это показывают. На этот телефон даже самая обыденная чушь, которую вы снимаете every day, становится чуточку лучше. Да, конечно, подъезжает лютая китайская нейросеть, которая не всегда работает корректно. Иногда она накидывает шарпа там, где не надо. Особенно страдает в этом смысле телевик, потому что X5, он все-таки немножко, видимо, дрожит и тяжело ему стабилизироваться. Фотография получается чуть-чуть мыльная, и он такой типа... Вот шар накину. Вообще автофокус не всегда корректно работает, он в целом быстрый, но фокусируется куда ему придется. Он такой, хочу, вот никуда, вот туда. Поскольку очень видно при таком гриппе, куда конкретно прилетел фокус, его промахи особенно обидны. Да, если вы на iPhone снимаете, там у тебя зона резкости гигантская, там вообще по барабану, куда он зафокусировался, все плюс-минус окей. То здесь это важно. 50-мегапиксельный сенсор, на выходе выдает 12-мегапиксельные фотки, и мы что-то не поняли прикол сразу, они как будто бы одного веса с JPEG, а это значит, что скорее всего RAW пока не работает. Ну так и хрен бы с ним. Мне очень понравилось, как снимает основная камера. Вот прям молодцы. Если вы сумасшедший, вы можете снимать 8K 24 кадра, либо вы можете снимать 4 к 60, либо вы можете снимать 4 к 30 HDR, приятный и так далее. Но вы не можете этого делать на фронтальную камеру. Почему-то максимальная запись 1080p в 30 кадров. Это вообще какого, блин, черта. Но в целом, несмотря на все вот эти нюансы, это просто охреневшая основная камера. Поэтому, если бы вдруг искали себе смартфон с вот прям вася такой камерой, что все было красиво всегда, вот эту штуку берешь, и вообще не обламываешься. Да, есть промахи по софту, да, есть какие-то вопросы к железу, да, наверное, скоро допилят, но за 60 тысяч вы не купите даже близко ничего на рынке, чтобы снимало настолько же сочно. Но есть и альтернативное мнение. Человек, который походил с этим телефоном также несколько дней, как и я, сейчас им с вами поделится. Всем привет, меня зовут Илья Кичаев, я пишу на сайт vilsu.com. Валя дал мне телефон на парочку дней и... Сейчас я сделаю то, о чем мечтал все вот эти вот пару дней. Я возьму вот эту замечательную скрепку, извлеку свою симку, возьму свой родной iPhone и ставлю туда свою сим-карту. И причина не в том, что я такой большой любитель айфонов, нет. Причина вот в этих замечательных гранях водопада. Вот туда мне показывают, да? Дико бесит. Это маркетинговый баучит, от которого давно пора отказаться. Проблема заключается в том, что у смартфона есть клавиатура, и я не могу нажимать на кнопки, которые есть на гранях этого водопада. Ну, просто там чувствительность, судя по всему, меньше, и поэтому они не всегда прожимаются. Окей, я набираю свайпами, это вроде удобно, слова набираются. Но кнопка Backspace, то есть удалить предыдущий символ, срабатывает, ну, в лучшем случае в трех разах из пяти, а иногда даже и во всех пяти разах она не работает ты жмешь жмешь жмешь жмешь жмешь и ничего не происходит а ты просто пытался удалить э, ошибку в слове этот Xiaomi я взял для того чтобы пофотографировать на него ну использовать как основной телефон и знаете что могу сказать что у него крутая основная камера неинтересный ультраширик и очень очень посредственный телевик да вы можете сказать что у айфона телевик хуже ультраширик еще хуже я абсолютно согласен. Снимать на эту камеру очень круто. Вы размещаете человека в кадре. И без включения режима портрета задний фон позади этого человека размывается. И это видно, что оптическое размытие и не программное. Все очень ровно. Все очень красиво. И вот... Это тот момент, который мне очень понравился. Так как я очень много снимал на камеру лейк, в том числе у валену Q2, на лейку SL2S, на лейку M11, M10, M10R, ну в общем на много разных лейк, настоящих лейк именно фотоаппаратов. Я не могу сказать, что эта камера имеет какое-то отношение в плане тех самых леечных цветов, они действительно лейки специфичные, а, к... Этому бренду. При этом эта камера хорошая, и у нее есть замечательная функция улучшения любой фотографии. Вы просто делаете фотографию, применяя эту функцию, и любое фото выглядит безумно художественным. Вот просто распечатать и пойти на выставку. Это называется вот -э марк и он просто такой добавляется сплошной белой плашкой, и выглядит это очень красиво. Вот просто посмотрите. Как я и сказал, ультраширик тут не особо интересный, ну, потому что он ничем не выделяется. Он реально такой же, как и у большинства Android-смартфонов, которые, ну, этой камерой снимают, к сожалению, или к счастью или для кого-то, или кому-то пофиг абсолютно, гораздо лучше, чем снимает iPhone. А вот телевик, а, тут такая проблема. У меня создалось впечатление, что телевик будто бы не может фокусироваться. При этом смартфон сам понимает, где именно должен быть фокус и накидывает в это место шарп, ну то есть резкости добавляет. При этом фотография начинает выглядеть очень неестественно и неважно, это какой-то статичный объект был сфотографирован или нет. При этом это все... Работает при определенных условиях Например, я вот фотографировал белку При этом я точно знаю, что на конкретно этой фотографии белка замерла И находилась на дереве, ну, в течение нескольких секунд статично То есть она не двигалась При этом смартфон так и не смог на ней толком сфокусироваться И белка выглядит так, будто бы ее нейросетью просто впихнули на этот снимок Да и, собственно, на этом снимке заметить что-то в фокусе довольно проблематично и Еще один странный момент, который меня очень сильно удивил Вот это вроде бы ультимативный флаг, ну, по крайней мере, он называется Ultra Ultra. Еще этот смартфон умеет снимать в RAW, но это абсолютно, на мой взгляд, бесполезный режим, потому что в Capture One я обрабатывал эти фотографии, там что-то тянется, но это прям минималистичная какая-то обработка и изменений практически незаметно, все делается очень грубо и, на мой взгляд, эти RAW файлы не очень далеко ушли от качественных джипегов в плане именно постобработки. Другое дело, что снимая в роу файлах, вы еще и убираете все смартфонные обработки, которые возможны. Например, шумодав. Тут шумодав действительно очень хороший, и в приложениях на компьютере добиться такого подавления шумов очень будет сложно. Поэтому, если вы не боитесь шумов и как-то их творчески используете, пожалуйста, попробуйте в роу, но я это делать вообще не рекомендую. Очень картинка выглядит страшно. Посмотрев на других производителей, Xiaomi решила, что нужно включить авто-макро-режим, то есть вы подносите камеру слишком близко, по мнению этой самой, самой камеры, к объекту, и смартфон переводит основную камеру на ультраширокоугольную, кропает и получается такой макро-режим. Есть только одна проблема. Убрав смартфон от этой самой точки, которая слишком близка, телефон не переключается больше в режим обычной широкоугольной камеры. И поэтому вам надо тыкнуть на кнопку, например, 0.5 или 5X, и только потом перейти в режим 1X, и вы переключитесь на основной модуль камеры. А еще в нем звук очень и очень посредственный. В общем, телефон с крутой основной камерой, но остальные я бы не использовал. Ну, просто потому что, ну, зачем? Прямо сейчас я понимаю, что очень хочется взять этот смартфон. Ну, может, подождать пару апдейтов, когда они там докрутят непосредственно камеру. Кстати, отдельно пк шку лейка камеры вы можете скачать <связать> и использовать на своем смартфоне. В принципе, добавляешь в Watermark Lake, и все становится действительно лучше. Но по факту очень хочется сравнить с Айфоном, потому что, ну, несмотря на все... и конечно же, по оптике он будет проигрывать, но, как мы с вами понимаем, сегодня очень сильно на передний план выходят нейросети и постобработка, и в айфоне и прочее-прочее. Здесь все-таки китайский алгоритм иногда козлит, и, например, на видео это особенно видно, он пытается вот этот вот как раз шарпинг подбросить на границы объектов, и иногда смотрится такой себе. Но я очень удивился, этот смартфон очень классно снимает видео. Помните эту историю, да, что фотографируют сегодня все окей, но лучше всех видео снимает именно iPhone, причем настолько, что Android-смартфоны даже близко не валялись, да, то есть какой-нибудь берешь старенький iPhone 11 Pro и он снимает лучше, чем многие флагманы на Android сегодня, так вот Xiaomi 12s Ultra показал себя очень и очень приятно, прям круто и пятикратный зум мне понравился, прям чувствуется, телевичок вот этот подъезжает и э, на основную камеру опять же за счет гриппа очень вкусненькие видосы, тебе не нужен вот этот на эффект фейковый, как на айфоне для того, чтобы получить приятное размытие поэтому, ну, молодцы мне очень импонирует то, что Xiaomi заявили, что они будут работать серьезно над камерами и продолжают это делать, но вот все время какие-то проблемы, фронталку где-то потеряли, отвратительно, да, она, она кстати 32 мегапикселя, так-то она серьезная, крутая, но блин Фотки ужасные. Процессор слишком лютый. Все равно его никто не может нормально охладить, чтобы смартфон не тротлил, не дропал производительность. Экран с этим водопадом, ну блин, перестаньте это делать. Но в остальном, молодцы. Опять же, ценник сегодня с учетом всех курсов 60 тысяч очень приятный. Поэтому, если вы искали крутой камерофон вот он перед вами. Ну а Рустор, про который мы с вами говорили в середине этого ролика, вы не забудьте скачать по ссылке в описании, потому что действительно полезный магазин, который который вам точно пригодится. Оттуда можно безопасно, приятно качать все нужные приложения, а их, к сожалению, в Google Play с каждым днем все меньше и меньше. И это действительно проблема. Но с Рустором ее не существует. Спасибо, что смотрели это видео. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Будем ли мы разыгрывать Xiaomi 12S Ultra? Нет, конечно. Конечно. Нет. Нет? Конечно. А ты хочешь, Нет. Сни... Нет. Ты хочешь снимать не на него? Хватать. Давай, давай, знаешь как сделаем? Нет, про, про, ты вообще. Давай, знаешь как сделаем? Вот этот, вот зелено-золотой ублюдский, мы разыграем. А себе возьмем черный приятный, да? Я же люблю своих подписчиков, так и сделаем. Давай, потому что, ну, кому-то зайдет. Если кто-то с него дико кайфанет, мне тоже будет приятно. Народ, по старой доброй традиции, подписывайтесь на наш канал раз. Подписывайтесь на наш телеграм-2, и в самом телеграме через неделю мы подведем итоги. Вот этот смартфон достанется кому-то из вас с уже установленным рустором, чтобы вы вообще просто наслаждались кайфами и крутыми фотографиями. Спасибо, пока.